Всем привет! Сегодня видео снова про мотокосу. Вот штиль на ваших экранах и как можно использовать эту мотокосу без катушки, когда нет катушки, но есть леска. Вот смотрите, просто берете, я вот в прошлом видео делал самодельную катушку, она не очень эффективна, полурабочий вариант. И в том видео пообещал показать, что можно просто намотать, петлей на шпиндель э, мотокосы леску и прижать стандартной шайбой и стандартной гайкой просто вот эту вот леску и получится вот такой вот вариант вот смотрите, здесь ножа нету сейчас, ну вот она вот так вот крутится, да, это без катушки получается, сейчас я вам покажу, как она рубит, это вот у кого жаба душит купить, или кто не любит эти катушки, ну, здесь конечно нет автоматической подачи лески, как в катушках, но это автоматическая подача у всех через раз срабатывает, и не все, не все правильно наматывают эту леску в барабаны, вот лично я сколько имею дела вот с этими барабанами, с катушками, до сих пор не научился наматывать леску так, чтобы всегда эффективно подавалась автоматически леска из этого барабана ну вы знаете там кнопочка такая есть бьете об землю и типа она выскакивает выстреливает когда заканчивается еще раз объясняю петелькой делаете завязываете затягиваете удерживая вот так вот леску накидываете шайбу и вот эту гайку и все, и затягиваете как можно посильнее, и вот такая вот, тем более если, у меня вот сейчас круглая леска, да, если у вас будет квадратная, вообще будет плотно. Чтобы не было сомнений, вот, смотрите, она на месте, леска. Единственное, ну, она закончится на твердых ветках там, на каких-то. На обычной траве нормально эффективно работает. Вот смотрите лески сколько было столько и осталось никуда она не слезла вот видите если вам понравился вот этот лайфхак ставьте мне лайк дизлайк не ставьте пожалуйста потому что я очень стараюсь для вас для всех чтобы вы знали все подписывайтесь на мой канал я буду очень благодарен всем я уже благодарен спасибо за ваши просмотры давайте со мной всем пока!